Добрый день, друзья! Меня зовут Роман, и сегодня мы с вами проведем распаковку одного очень интересного товара, который я заказал в интернет супермаркете розетка. Итак, что же это будет? Миролтер 3 от Sayomi ASI 1220. Итак, проведем внешний осмотр коробки. Коробка целая, немножко попачкана, но это уже моя вина. Надо было брать ее чистыми руками. Я уже исправился, если что. Все необходимые пломбы на гранях имеются. Штрих-код оригинальный с серийным номером имеется. По сути, всех вот этих вот пиктограмм хватит, чтобы понять, что этот ротор может. Настраивается он в три шага. Есть функция ускорения скорости раздачи Wi-Fi. В общем, куча-куча всяких разных пушек это все вот здесь есть. Но это не главное. Повторюсь, главное, что внутри. Так, нам нужен нож. Этот нож, друг сказал, что я отобрал его у карлика, но это неправда. Карлик отдал мне его сам. Это тоже шутка. Так. Аккуратно вскрываем пломбу. Нож нам, я думаю, больше не пригодится. Так, итак, этот торжественный момент. Я всегда аккуратно отгибаю пушки. Есть необходимая вот такая штучка. И вот какая прелесть. Обратите внимание, как все, как все бережно запаковано. Вот такой вот у нас роутер в пакетик. Попробуем его поднять. Он вообще почти ничего не весь, реально, вот. Такое ощущение, что этот нож тяжелее, чем этот роутер. Серьезно, были под рукой весы, я бы сейчас взвесил. Так, коробочку пока в сторону. Вот такой вот роутер. Антенки у нас. Все крутится. Все работает. Антенны полностью вращаются. То есть можно ее перевернуть. Ага. Ну, окей, с этим все понятно. Так, как его теперь аккуратно снять? Так, вот сам роутер, идеально белый, очень тоненький. Также мы видим все необходимые маркировки. QR-код для подключения в приложении, для настройки и управления роутером имеется на нем же. Я думаю, это очень сильно упрощает жизнь и работу с роутером. Так, мы выставим антенки в такое положение боевое. Немножко в сторону отодвинем его. Посмотрим также, что имеется еще в коробке. Краткий мануал. Тут все предельно ясно. Снова QR-код для подключения приложения. И вот такой чудесный блок питания в незабайном пакетике. Хотя я тоже думаю, это мало кто интересует. Проще открывать. Так, все. Коробки больше ничего нет. Поэтому мы вот это все складываем обратно и коробку убираем в сторону. Так. Вот у нас есть блок питания. Сейчас мы подключим. Кстати. По портам. Два Ethernet порта. Один порт входящий в интернет RG45 и USB-разъем для подключения дополнительных устройств. Ну и порт питания, естественно, тоже в наличии. Так, подключаем. Блок питания. Сейчас подтянем удлинитель. Так, удлинитель есть. Вставляем в розетку и включаем. Загорается индикатор. Сначала оранжевый. Роутер загружается. Дальше мы будем его настраивать, а распаковка на этом заканчивается. Спасибо вам, что посмотрели это видео. А интернет, супермаркету розетка, спасибо большое за данный товар, быструю доставку и, в принципе, качественное обслуживание. Всем спасибо и пока!